Едут две женщины в купе, и одна, другая говорит, не жизнь, а тоска. Другая говорит, да ладно, заведи себе любовника за 500 баксов в месяц. Другая говорит, ага, где ж такого найти? Блин, ну тогда заведи двух по 250. Она, ага, так проблематично. Слушай, ну заведи себе четверых по 125-то. Ух, самое то, что надо. С верхней полки услышал мужик, говорит, «Девочки, как дойдете до пяти баксов? Разбудите!» На медосмотре призывников врач говорит, «Так, посмотрите, впереди перед вами таблица». он «Какая таблица? Я ничего не вижу!» «Она! Отлично! Там действительно таблицы нет? Годи!» Сын ссорится с родителями и говорит Все, надоело мне, что вы меня все время контролируете Что я должен приходить в определенное время Все, ухожу Я хочу романтики, пива хочу, девок классных хочу И не пытайтесь меня даже оставить! Разворачивается и уходит В коридоре его ловит отец, сын «Батя, я же сказал, не надо меня останавливать!» Отец говорит, «Погоди, сынок, я с тобой!» <смех> Большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Оставляйте свои комментарии, ставите лайки. Мне прям вот действительно прям... Ох, прям так вот приятно на душе. Пишите мне, Юлечка, ну когда там, что, чего. Поэтому я всегда с вами на позитиве, мои дорогие.